Если вам вдруг захотелось скушать что-нибудь вкусненькое, совсем не обязательно бежать в магазин, с этим рецептом вы с легкостью приготовите вкусный пирог всего за полчаса, а может даже и быстрее. Этот отличный рецепт приготовления быстрого пирога «Минутка на сковороде» подойдет как для летнего времени, когда много свежих ягод, так и для зимы, ведь вы можете использовать в нем замороженные ягодки, такой пирог можно с легкостью сделать прямо перед работой и попить чай со свежей выпечкой или дать его ребенку с собой в школу на обед. Кстати, несмотря на присутствие в составе майонеза, пирог получается довольно легкий и не повредит вашей фигуре, если кушать его в умеренных количествах. В общем, у этого простого рецепта быстрого пирога «Минутка на сковороде» есть масса плюсов, уверена, вы найдете ему достойное применение. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Итак, разбиваем в глубокую миску яйцо и добавляем к нему майонез, хорошенько все перемешиваем. В полученную массу насыпаем половину от всего сахара и пол ложки соды, опять все перемешиваем. Теперь небольшими порциями добавляем муку и замешиваем тесто, оно должно получиться по консистенции, как сметана. Выливаем тесто на смазанную растительным маслом разогретую сковороду и выкладываем на него смородину, посыпаем ягоды оставшимся сахаром. Вкусняшки, подписавшимся! Накрываем сковороду крышкой и готовим пирог 15-20 минут на слабом огне. По истечении времени протыкаем пирог в нескольких местах спичкой, чтобы проверить его готовность. Если спичка останется сухая, значит пирог полностью готов, и вы можете насладиться его отличным вкусом. Приятного всем аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Смородина черная замороженная – 150 грамм, или любые другие ягоды. Яйцо – одна штука. Сахар – 40 грамм. Майонез постный – 100 грамм. мука 20 грамм. Сода – 0,5 чайных ложки. Масло растительное, по вкусу, для смазки. Количество порций – 8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки.